О романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко не говорил только ленивый. Их киношная история любви в сериале «Всегда говори, всегда» была настолько реалистичной, что поклонники заподозрили любимых актеров в многолетней греховной связи. Бойко даже приписывали отцовство пятому ребенку Марии. Понятное дело, никаких подтверждений этому нет. А на днях многодетная мама решила раз и навсегда положить конец сплетням. Мария Порошина и Ярослав Бойко знакомы много лет. Они не только вместе снимаются в кино и выходят на сцену в одном спектакле, но и дружат с семьями долгие годы. Папа он общительный, все время на связи с дочкой и сыном. Все время говорит, решим эту проблему. Со своими детьми он как мама, заявила актриса в беседе с Татьяной Устиновой в программе «Мой герой». Порошина также добавила, что Бойко всегда сглаживает конфликты. Делает это он аккуратно и тактично. Он за правду в кино. Может играть исторические роли, так и современных персонажей. Не всем дано так перевоплощаться, с нескрываемым восхищением говорит о коллеге многодетная мама. Ранее сам Ярослав прокомментировал слухи о романе с Марией. Актер заверил, что его не связывают любовные отношения с актрисой. В 2003 году они снялись в сериале «Всегда говори, всегда». С тех пор актеры дружат. Однажды Маша пошла на рынок, а тогда как раз транслировали третий сезон сериала. Я в нем изменял героине Порошеной. И вот Маша подходит к прилавку, а продавщица ей говорит, вот же ты дура. Он тебе на глазах у всей страны изменял. Иди отсюда, ничего тебе не продам. Потом спустя какое-то время мы снимали новые серии уже в Питере. Прогуливались с Машей по рынку, пока на площадке подготавливали свет. И тут я слышу люди перешептываются между прилавками, говорят, ну, наконец-то они вместе. Это было так странно, делился воспоминаниями артист. По словам Бойко, вера поклонников в их роман с результат хорошей актерской игры и качественного сценария. Конечно, между нами ничего не было. Это все глупости. Мы давно привыкли к этому, 15 лет все обсуждают, подчеркивал Ярослав. Супруга артиста также давно смирилась с его популярностью. Рамуна Хадаркайте замужем за более 20 лет, у них есть сын Максим и дочь Эмилия. Долголетний союз не смогла разрушить даже измена. «У нас все хорошо, эту ситуацию мы с женой даже не обсуждали. За 20 лет всякое случалось, но мы смогли все преодолеть», — пояснял артист. Как известно, в 2003 году актриса Евгения Добровольская родила сына Яна от Ярослава. Их страсть вспыхнула во время съемок проекта «Подозрения». Бойко принимает активное участие в воспитании внебрачного ребенка.